Былые не за рыбой ходил я в гастроном Пока не познакомился с бывалым рыбаком Он каждую неделю на рыбал, Выезжал и под стакан частенько набивал Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок Маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок Отдыхаю Доставай да большой сачок, чок, чок, чок, чок, чок Под куком срезай, сучок Чок, чок, чок, чок, чок. Наливать не забывай И подсекай на Рыбку на крючок Мы скоро подружились Семь под свободным днём Стал ездить на рыбалку Я с бывалым рыбаком Глядя, как лаская поплавки течет вода на их вина. Вок червячок, чок, чок, <связывающие> чок <связывающие> молодой человек, как чок, он, <связывающие> смарт -чок, чок, чок, чок, чок, отдыхай и не жалей.